Всем привет, меня зовут Юда, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Обязательно подпишитесь, если вы еще этого не сделали. И сегодня мы с вами будем готовить лисички. Сейчас самый сезон лисичек, они такие вкусные, ароматные. Мы все время с мужем покупаем лисички на рынке, сами собираем очень редко и всегда готовим по этому рецепту. Для этого рецепта нам понадобится всего 4 ингредиента. Сами лисички. Чаобата или любой другой хлеб, который вам нравится. Зелень свежая, у меня это рукола. И самый обычный сливочный сыр без добавок. Еще огромный плюс этого рецепта в том, что здесь практически ничего не нужно делать. Лисички мы даже не режем. Нарезать мы будем только хлеб. Мы отрезали два вот таких вот красивых кусочка. Теперь, смотрите, можно... Их сразу намазать творожным сыром, а можно подсушить на сковородке или в тостере. Мне больше всего нравится второй вариант, потому что так хлеб получается хрустящий. Сейчас мы с вами берем сразу две сковородки. На одной сковороде в масле мы будем обжаривать грибы. На другой сковороде, можно с маслом, можно без, мы подсушим хлеб. Обратите внимание, что лисички мы не резали, мы сразу отправили их в сковородку. Они у нас не совсем крупные, пусть вас это не смущает, потому что они очень сильно уменьшатся в размере, когда будут готовы. Ну что, наши лисички готовы, теперь мы собираем бутерброды. Сначала мы намазываем творожный сыр. Теперь кладем лисички. И украшаем зеленью. Посмотрите, какие красивые бутерброды у нас получились. И они очень вкусные, сочные и просто невероятные. Попробуем, давайте. М -м -м. Я пошла есть. Подписывайтесь на мой канал и приготовьте вот эти вкусные бутерброды.